К семейству проектов, находящихся в раннем доступе на период 2015-2021 год, присоединилась MMORPG с шутерной механикой VILLA to life ONLINE. В эфире Вадим Картавый, вы на канале Картавый в игры на ПК, всем приятного просмотра и приятного чаепития. В этой серии я хотел бы поговорить про игры, которые которые выходили ранее, и серия будет называться «Как играется в ту или иную игру». И сегодня мы поговорим с вами про Will to Live Online. Игра распространялась на платной основе и стоила 800 рублей. Полноценный реализ ожидался где-то во второй половине 2019 года. Новых скачиваний в Steam было мало, и разработчики данного шутера уже 2019 году распространяли свой проект уже бесплатно. Will To Life Online игрокам предстоит выживать в большом постапокалипсическом мире, сражаясь с мутирующими животными, скрываясь от аномалий. На первый взгляд, игра напоминает легендарную серию Stalker, но адаптивную под реалии MMORPG. Имеется 4 класса прокачки, около 100 заданий и около 11 локаций, в том числе шахты подземелья. На сегодняшний день проект до сих пор находится на стадии разработки. Традиционно для всех просто в игр вы столкнетесь с практически полностью уничтоженной цивилизацией и сильно измененной природой. Все это стало следствием масштабной и глобальной катастрофы. Вследствие этого многие животные мутировали и превратились в чудовищных тварей, которые начали охотиться на людей. Развитие персонажа здесь находится исключительно в ваших руках. Например, вы можете играть роль порядочного гражданина или участвовать в защите поселения от монстров. А можете встать на путь разбойника и начать охотиться за головами. Какой бы вы путь ни выбрали, вы всегда найдете себе единомышленников. По мере развития персонажа вы сможете усовершенствовать свое оружие, улучшить навыки владения им. Will to Life Online. Вы сможете объединяться в кланы и устанавливать контроль над городами. Их придется защищать от монстров и набегов вражеских кланов. Вы сможете изучать постопольки. Ситическую пустошь Исследовать заброшенные Промышленные сооружения, шахты И пещеры В поисках чего-нибудь полезного В общем, нам прилагается возможность Заново создать новый мир И творить историю новой цивилизации Голод и жажда Вам не, не дадут сидеть На месте А опасные аномалии Заставят быть внимательным И взвешивать каждый шаг Нам предстоит борьба за право выжить, чтобы осознать всю роль в этом суровом мире. Мы оканемся в игру после 6 лет, после выхода из ЗБТ и посмотрим, стоит ли играть э, в нее э, сегодня. Stalker онлайн. Да, подобных игр, э, по-моему, уже очень много и эта игра не одна. И думаю, мы постараемся разобрать их все, но уже в следующем видео. Мы погрузимся с вами в отзывы реальных игроков Steam. Как обычно, постараемся дать ответ, стоит ли играть в Realtor Live Online в 2021 году. Конечно, сразу Хотелось бы сказать, что есть и положительные отзывы, так и отрицательные. Многим в игре не хватает заданий, но нравится атмосфера. Что по мне, конечно, задания по типу «Принеси, иди нахуй, не мешай». Скажу честно, не более так нравится. А вот про атмосферу скажу, что я люблю такие игры, хоть я и пропустил Сталкера, но поиграл с удовольствием даже в старые части, так как я родился в Узбекистане и до 2010 года я и не знал о существовании Ютуба, да и своего компьютера у меня долгое время не было. Но это видео не об этом. Фанаты Сталкера, пишите свои комментарии. Что на самом деле не хватает вам в этой игре? Ведь могут услышать и разработчики, если, конечно, под видео будет куча лайков и комментариев. Ну и, как всегда, скажу свои впечатления по игре. В игре определенно есть атмосфера. Да и каждый день игру приходят новички, так как э, я сам пробовал данную игру. Впервые до этого я никогда не играл в нее. И уже будучи игроком, я увидел приход свежей крови. А значит, что игра стоит того, чтобы хотя бы взглянуть на данный проект. Атмосфера заданий типа дай падай это, наверное, только начало данного проекта. Но, конечно, судя по отзывам... Этого не скажешь. Единственный выход э, стоит выбор самому, играть или нет. Тут я вам не советчик, я лишь характеризую, что увидел в начале игры. И предугадываю, что это будет однотипно. Но вспомните Skyforge Sky или другие ММО. РПГ это их удел. Так что вы можете окунуться только из-за атмосферы духа сталкера в эту игру и постапокалипсиса. Если вы однозначно фанат, то стоит поиграть в Village Life Online. Мне за рекламу никто не приносил. Я честно сам решил Дать на канале немного познавательный контент, чтобы как-то повысить свою аудиторию. Так что решать играть или нет только вам. Надеюсь вам понравился мой ролик. В эфире был Вадим Картавый и вы были на канале Картавый в игры на ПК.